Народ, всем привет, с вами Brain2109, и сегодня мы начинаем выживать в Вальхельм, ворон, э -э подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ну а мы начинаем, куда ты побежал, я перепутал. жертвенные камни, камуш. Веточка. О, мы можем сделать топор. Скит камни, ой, хорошо. Здесь я не очень хорошо ощущаю, так что читать не лень. А, так, ого, пять веток, пять камней, камни хренась. Ну ладно, поищем камни, О, камень. не наступает, тысяча костей без мяса мы жизнь. Вот ты хочешь. тебе птица надо необходимо создавать ага. я догадался о грибочки о. Да. я принес есть птица 5 отцепись от меня вы нашли чем перекусить, а, хорошо, да, нашел, о, я еще и малину нашел, и нажмем и малинку, да, дать по мне, ответ. Веточка. Ура! Я могу создать топор. и что у нас? Серез нужен. Дерево, не упади на меня. Ты кто такой? Ты кто? Ты Это шо? Здорово. Вы нашли место призыва одного из спавших. Ага, хорошо. Своди нахрен отсюда. Так, дайте мне дерево доломать. круто, вот, так, что еще, Дубина. ну, может пригодиться. так, сколько у меня камней, два, Надо еще два найти. найдем, вот, нашел, камень, камень, так и заодно создадим это только для готовки Здорово. Ну и ладно, я создал. ты Пенек. Два пенек, то есть два дерева. Ой, да ну ладно. Тихо. Так, веточка. Рип. Так. Вы видите его сородички. Олень. его сорудичий ладно пойдем посмотрим разведаем карту а что у меня тут кусок а это наверное когда эта фигня меня несла я чуть-чуть разведала кусочек карты о кабанчик она а ну, мяску получится ты? Так, шкурка. то хорошо. Камень, камень, камень. Редко, редко. Так, Что у меня тут? 11 минут нас так, идемте, наверное, на береговую линию. О, там мы встретимся тогда на береговой линии. Ой, нету. Так, ребят, я Пока не шел к воде нашел локацию черный лес. Что-то мне пока мне туда соваться. Не сильно хочется. И, короче, на меня вот это что-то написано. Ой, молодцы, что вы сюда пришли. Так. Короче, по идее, вот тут я должен... на меня вот эти... Не, не эти. Вот эти Грейх, кто-то там напал. И вот с них такие вот. Грей Дворф. С него повыпадали вот эти синие глаза. зашибись черный лес гора а его идите вы нафиг ну иди сюда да ё шо у вас тут десяток, что ли еще и камнями кидаетесь. их -то. так, надо дух перевести я тебе сейчас кину Да ну нафиг. Ладно, ладно, все, отстаньте, я с вами не общаюсь. Ой, вас тут еще. Ой, ё... твою мать. Молодец, что ты принес весть вовремя. Рад встречи, а я с тобой не сильно. Так, я свои вещи добыл. Сейчас, что, за одну голову по пути тут добыл. ночью температура вылетает, да? А, пора сюда носить свои ноги. господи тебя мне еще для полного счастья не хватало Что за скелет ты кто такой откуда ты взялся О, скелет неплохо таки кошку сносит а, сокровища спрятаны внизу здесь что-то мире из шахты подземелья Ух ты, я в этом еще учил есть. И что? Что это за... Ой! Ой! Тут два, там два. Надеюсь, они хотя бы двери не умеют открывать. короче единственное что я точно понял что мне тут делать нефиг пока месть пометку на карте Ника свалился одни кусты. Ну это лучше. Так. так, давайте искать побережье там или что-нибудь интересное. Там дальше включимся. Так, слышь? и сейчас напинаю по твоей розе мир сохранен отлично сохранен нужный момент да, давай восстанавливай ты так. а что мы текаем А ну, стой, собака. Ага, то есть стоит тебя отойти, ты начинаешь быть курсом. А ну, стой, собака. Терничку одну. Что ты шу? Вообще охренел. О, все. Теперь точно. Когда что-то интересное найду, встретимся. Итак, народ, мы добежали до какой-то воды. Тут он. Пародия домика есть, но что-то она мне сильно нравится. Малинка, малинка, кремень, кто-то хрюкает. Я так понимаю, криминарно наверное, можно найти возле воды. Вон башня какая-то вдалеке отрисовывается. Камень. Камень не надо. Камень не могу найти в любом месте. Что это было? Что-то прогрузилось. Маленькая. О, опять пародия на домик. о да, мое! малина, малина, так, вот малина. Рик, рик. А где вход в этот дом? о, я нашел сундук перья хорошо, пакел хай тут будет, может когда-то пригодится что это у нас за постройка неинтересно так. давайте искать место где будем строиться это что этот камень. А, да, я, кстати, где там эта карта? Нет, нашел. этот туманный закончится так. так народ я нашел место где мы будем с вами брои дом основание у нас будут вот такой типа бетонное а тут мы будем возвышаться правда сейчас надо этих двух каманов утихомирить И пока я тут пару раз умирал то я понял что их выгодно лупить огнем арис собака ясно так, идем Блин. Динатрин генил. А ну шли, опа, нафиг. Блин, ч, меня траванул. Твою-то мать. На этом сегодняшнее выживание по Вальхильм заканчивается. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну а мы будем продолжать в следующей серии.